В студии Радио Болтком программа Без антракты. Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас в гостях сегодня Сандея Довгани. Да. Доброе утро! Да, долго спасибо большое, Санде, что ты пришла. Да. Мы долго, я долго тебя уговаривала. Ну, потому что я очень э, нервничаю, э, потому что я не говорю так э, хорошо по-русски, но. Я думала, что надо согласиться. Я думаю, что стоит, потому да. что есть о чем поговорить нам с тобой. Ну да. да. Ты закончила э, академию три года назад, правильно? Ну почти три года. Это, это ну, третий сезон. Это третий да. сезон, да. Это был девятнадцатый год, когда вы как раз весна начиналась, угу. вы готовили свои выпускные спектакли, вот такой был период три года назад, да у вас? Да. И у вас курс ведь такой был многообещающий. Вас на вас все смотрели пристально. У вас преподаватели кто были? Первые две курсы было Рога и Груздоус uh -huh. и тоже кукольный театр, там другие преподаватели. И потом, в третьем курсе, была такая ситуация, что Рога и Груздоус взяли Валмирс театр uh -huh. этот курс. Uh -huh. И мы остались без э, учителей. Без мастера. Без, без, да. без мастера. Да. Да? Да, без мастера. <свят> uh, но Академия uh, решила, что, может быть, Крилос будет, но он больше в кино. Uh -huh. И он преподавал, uh, я думаю, в сеп сеп септябрь. Ну, осенью немножко, да, осенью, да с вами. Немножко, работал. Да. Угу. Ну, тогда мы поработали тоже с кино, и с его э, учитель, учитель, учителями, <laughs> и, учителями с ним работают, да. да. И потом пришел Элмарс. Элмарс Синьковс. Элмар Взял вас как мастер. Да. Уже взрослых ребят. Да, это было очень-очень трудно вначале, угу. потому что роги и Груздаус э, они по-другому э, как-то объясняет, э, mm -hmm. что делать, как, как мне это делаем. Мастерство. Мастерство они преподают по-другому, да? да? по-другому. И Элмарс приходил, он сказал, так, э, ну, делаем этюды еще раз. Так как в первом курсе, mm -hmm. когда ты придешь в академию, ты делаешь вот эти этюды. актерские да. наблюдения, да, этюды, да, да. свои какие-то mm -hmm. фантазии, да, показываешь. И мы начинали -то Все заново. заново. да. Я помню это ну для других может быть было полегче, но я помню себя что-то было очень трудно и я думала нет мне надо просто идти все уходить уходить да, да. и тогда было э, э, валмерш курс и лефаш курс и э, один день я при, пришла в э, кукольный театр и говорю все я поеду в лефа я ничего не понимаю нам были марионеты в кукольном театре и Элмарс приехал так пришел и все, я думала: ну все, я не могу больше. <laughs> ну, как-то осталось. Но это же хорошее испытание пройти такое. Да, да, такое. Да, да. А кто-то ушел у вас в тот момент? В, а, в тот момент нет. Никто нет, не, не ушел. Все взяли такое все взяли. преодоление, да? <laughs> да. Потом ты понимаешь, что это так круто, когда тебе не только один мастер угу. или две, но. Просто другие режиссеры, преподаватели, это очень, я думаю, здорово. Ну, наверное, поэтому, что вы прошли такое обучение, mm -hmm. вы, в общем, довольно отважные актеры получились. Отважные mm -hmm. в том смысле, что вы смелые, mm -hmm. и вы все работаете кто-где. Да. У вас вы сначала заявили, Элмар заявила о том, uh -huh. что он сохраняет ваш курс uh -huh. как самостоятельную такую творческую единицу, компанию, и вы даже играли какие-то спектакли свои да. выпускные сначала. Но именно потому, что это случилось три года назад, случилось два года назад случился первый локдаун, у вашей компании не получился этот взлет. Ну, мы начали вместе как-то и ну ты, ты ä, закончишь школу и все так, так играем в mm -hmm. компании как-то с Элмаром и все вместе но это ä, но вы просто не смогли не смогли да вы начали вот, вот, в, начале, э, в сентябре uh -huh. и потом все э, закончилось да? да весной весне да Весной все да, закрылось. Да, да, да. Да. Но это началось, да? Да, да. Но вы же выпустили, вы все-таки играли спектакль Охота. Ваш выпускной да. спектакль. Вы играли как компания. Вы все-таки выпустили спектакль последние часы. Да? Это был спектакль наблюдения, какой-то такой документальный ну, вы да. с кем-то общались. Мне Элмарс э, Да, мы были э, в пансионатах. Да. Про пожилых людей. Да, а? по про пожилых людей. И каждый выбрал свое место. Да. Угу. И как-то я помню, я была в этом Эйзеркасте. Угу. И там были не только старые люди, но тоже молодые люди с другими... С нарушениями, да? Да, разными да, да. Состояниями. И я очень эмоциональная. Очень, и мне это было очень трудно. Угу. Мы потом э, с Элмаром говорили, что если мы бы мы были э, под, ну, до ну, так, мест, э, э, КОПа, вместе, вместе все да, были, да? Э, когда мы были вместе под э, длинное время, тогда я бы сказала нет, угу. потому что я, я как-то э, реагирую на старых людей очень очень эмоционально очень ну то есть ты не можешь за ними наблюдать просто не как нет, актриса? нет это ты включаешься да, да? я включаюсь uh -huh. да. я тоже сказала что э я ездила там я бы могла там остаться я бы могла работать с этими людьми это мое какое-то да, ощущение ну, ощущение что знаешь да. что тебя ждет еще да да я не знаю очень многие знаешь Актеры и актрисы все-таки занимаются еще какой-то да, деятельностью. Да, да, да. Мне это очень... Так, когда я мечтаю об будущем, будущем, это очень важная вещь для меня, uh -huh. что я, я бы стала лучше и больше так, занимала какое-то место в этом театре и тоже в Латвии. Uh -huh что я бы могла э, тоже делать вот такую работу с людьми какой-то, ну, э, ну, лап дары mm -hmm. вот, работаясь. Какую да. Полезную какую-то, да, общественно полезную работу да, еще бы да. делать, да? Да, я бы очень хотела это да, делать. Ну, хорошо, тогда <с мы, знаешь, что скажем. Несмотря на все это, компания Эсарты выпустила потом летом спектакль в Алмире на Валмирском фестивале. да, да. И Элмарс, продолжая работать в разных театрах, как режиссер, mm -hmm. делая очень много разного всего. Он все-таки продолжает как-то занимать студентов вас в своих работах, да. правильно? И я хочу сказать, спросить про тебя. И ты э, начала сниматься в кино, я так понимаю, много uh, в uh, период. Тоже, да. Uh, но было такое. Uh, <къех> я помню, один день. Uh, Прорезыгны, скажу, эйхи, потому что э, мы, это все, все так э, закончилось, все мы закрыли, ковид начался, mm -hmm. я поехала в Алукс. Mm -hmm. там мои родители, и там э, было, я думаю, месяц или больше. Ну вот март-апрель, когда да, ничего да, не было, да? Да, mm -hmm. вот так, так где-то жила, и потом я переехала в Ригу обратно, и думала, ну что... Ну что делаем? Мы как-то думаем, с артой, что делать. Но все ничего не работает. Что мы будем делать? И Эхи в одном вечере, он звонит мне. Я скажу для всех, это режиссер Мартин Да. У нас с ним тоже была программа в записи как-то. Когда у нас были локдауны, мы с ним онлайн делали программу. И сейчас он художественный руководитель театра в Резекне. Да. И тогда, в этом время, он звонит мне. Он так спросил, Ну, Санди, как идет, что делаем? И сказала, Ну, сейчас ничего, жду, что будет дальше? И он сказал, Ну, я там резко поеду, ну, если ты хочешь, ну. Ты можешь мне звонить, ну, и придумаем что-то. Не, мне пара идей, что делать и так. Но для меня это было так, хорошо, ну я очень люблю Ригу. Ну, это mm -hmm. точно, мне очень нравится в Риге. Я думал, ну, хорошо, ну, поеду. И так началась такая работа с Эйхи. И мы выпустили, я думаю, это было... Была, чайка. Осенью. Да, чайка чайка. была осенью, да, Была осенью двадцатого года. Да, двадцатого года. Да, летом как-то сделали послабление, начали играть на улице, да. разрешили играть на ползала, как-то там на четверть зала mm -hmm. первое, вот первое, первое разрешение были. И вот осенью я помню ездил к вам на премьеру в сентябре двадцатого года. Да, да, это через год после того, как вы ну, ну, сыграли ну, первые да. спектакли как уже группа выпущенная. Я, yeah, я, yeah, вот yeah. Через год ты сыграла в чайке и сыграла это Нину Заречную. Да. Yeah. И это очень интересный спектакль Про который я тоже рассказывала Чайка в Резакне mm -hmm. Это не просто чайка mm -hmm. Это чайка, в которой Очень э, многое связано с сегодняшним днем Это чайка про город Резакне mm -hmm. Про тех людей, кто там живет И про ту музыку, которую там люди слушают И про те надежды, которые mm -hmm. у них есть И э, про то, что они рвутся в Москву оттуда Потому что мне кажется, иногда, может быть, им кажется, что Москва даже ближе, угу. чем Рига. Ну, так есть, да. А, люди, которые говорят на двух языках, и в спектакле тоже говорят на двух языках. Да. Мне, э, ну, вот «Чайка» — это было для меня это очень важные э, спектакли. Мы сыграли прошлой неделе э, тоже после перерыва, большой перерыв. Э, и как-то я вижу, как э, я меняюсь в этом роли, mm -hmm. как-то вначале э, я смеялась, потому что первый спектакль с Эйхи мне было Руденсонате. Mm -hmm. Да. И, И тоже потом... в да? да, тоже mm -hmm. в Рызыкне. И потом э, Чайка. Yes. Но это вы прям совсем еще, только-только ты выпустилась, и вы... он да. тебя пригласил на «Осеннюю сонату», спектакль, который он сделал в «Резекне». Ну Такой да. Такой камерный спектакль на четыре актерах. Это было очень трудно, потому что это была моя так, первая большая роль. И не роль... со студентами, не с друзьями. Не с... Нет, с другими людьми. Я очень благодарна за эту работу, потому что там была Эйхе и Эсмералда Эрмала. Угу. она играла главную роль да она играла была для вас таким да и как-то с, с ней я очень много отпускала как-то свои страхи да потому что она очень очень классный партнер очень и она так долго играла я училась много от нее очень но я думала, что как-то я смеялась, и что лучше было бы мне сыграть э, Нину сначала, потому что эта наивность, как она начинает этот спектакль, это было как-то я понимаю, потому что я закончила, мне все было все будет весь мир, весь мир, да, а потом ты понимаешь, что не так, не так легко. Мир не так открыт. Да. да? Как, как я открыт, не, не так открыты все. И так мы играли «Чайку», и потом был локдаун. И мы сыграли, а потом, я думаю, что после года, там длинные же были, практически всю да. зиму прошло, никто ничего не делал. Да. Октябрь, это... ноябрь, декабрь, январь, февраль, uh -huh. март, по-моему, uh -huh. Да, да, да. Тоже. И Фью. мы не сыграли, я думаю, что в марте. Мы сыграли сейчас вот этот сентябре, двадцать первого uh -huh. года. То есть вы сыграли год назад, да. и сейчас сыграли через год. Нет, было вот так было этот двадцатый год, uh -huh. потом двадцать в сентябре. И было надо было э, приехать. Э, спала на накт. Да, жюри, смотрели, жюри. Да, не смотрела. Не потому смотрела, потому что э, она была в ноя... ноябре. Тогда и все, все, закрыли. Опять закрыли. Да, да, в октябре да, все закрыли. Да, да. В, в октябре. И они не видели. И сейчас мы сыграли в январе. И надеемся, что. Ну то есть вы да. просто перенесли этот спектакль, который фактически был сыгран как премьера mm -hmm. уже давно, mm -hmm. но из-за того, что все время локдауны, mm -hmm. и он не игрался. А спектакль, конечно, стоит того, чтобы играть, про него играть, и, да. его играть и про него говорить mm -hmm. и делать mm -hmm. ему какие-то оценки. И я очень рада, что спонсоры акции наконец-то посмотрел. Нет, посмотри посмотрит сейчас, посмотрит только. Да. Окей. После такого перерыва. Но вот Нина. Я вижу, как я меняюсь. Как-то это начало труднее играть каждому году. Ты уже повзрослела, да. да? Да. Тебе труднее играть начало. Начало как было чем... начала, Да. Как Потому раньше что было. было началом, было вот так. Начало было вот так легко и, и э, этот э, ко, э, финал. Финал. Uh -huh. Это было очень трудно. А теперь как-то я понимаю больше этот финал и начало мне. Как-то надо найти внутри. А, вот такое было чувство. Потому что, ну, этот э, период не, не такой легкой. Потому Вы что... очень быстро повзрослели. Да, да. Потому Именно из-за того, что приходилось После очень много полгода все закроет. И мы вот такой курс, что мы играем... Как в последний все. раз всегда. Да. Угу. да. И тоже нам нету почти ни, ни у кого нет вот такое э, место вот, как есть в театр нет да. мы играем в Дерты Дилс Дертуродис -дер в Рейзек на в Валмира в а, тоже больших театров но это это нелегко в этом время это нелегко скажи пожалуйста а, значит это у тебя профессия и актриса драматического театра и кино <связанных> И еще ты умеешь работать с куклами. Да. Это все, вот ваш курс, вот такой uh -huh. вот он умеет делать все. Uh -huh. И твой однокурсник Матис будовский он же постоянно работает с Элмором, как ассистент вот по вот этим всем да. предметам, да. по движению. И, и тоже драматургии. И драматургии да. тоже делает, да. И э, с твоего курса еще же разные актеры тоже работают в разных проектах, снимаются в кино много, я знаю, uh -huh. да. И... Я хочу вот еще о ком о тебя о, о чем спросить. Резокне для тебя сейчас стал уже третий спектакль. Да? Осенняя соната, чайка. И сейчас вы сделали третий спектакль. А, четвертый. Да, там, ну, там было тоже баррикады. Вот четвертый летом mm. вы сыграли. Yeah. Третий yeah. вы сыграли летом. Yeah. Это мой сосед еврей, yeah. Yeah. Yeah. где у каждого актера есть маленькая такая своя и uh -huh. своя сцена, uh -huh. на которой он играет 10 раз одно и то же. Ну да. Потому что 10 маленьких групп проходят длинную дорогу да. зрителей, и актеры на своем месте 10 раз восстанавливают угу. вот, этот вот э, общение со зрителями, рассказывая про еврейскую общину в Рязакне, да? Угу. Историю еврейской общины в Резикне. А потом вы сделали еще спектакль Брикады. Угу. Но это было перед того. Но, но... Да, да, да. Но, но мы сделали сначала э, как онлайн. Баррикады. Сказать, как, да. Mm -hmm. Он uh, был именно в тот период, когда ничего не, не работало, yeah. и вы сделали баррикады онлайн. Не mm -hmm. было вот такой период, когда все было онлайн. Mm -hmm. Мы сделали uh, в Диар Труда Селос-Театр, кресло. Da, вот мы сейчас тоже, da. да. Да, mm -hmm. uh, онлайн. Потом, потом... Фантасти... Фан <бух> фантастическую историю из 20-х годов, которую mm -hmm. вы uh, придумали, как сыграть онлайн. Ну да, uh -huh. это было очень интересно, потому что я первый раз была в Дерту до -де и там такая история для меня, потому что я перед академией училась в колледж, колледж и там была, была мой практика практика, такая, практика да. моя первая практика в Dirty до села и я очень хорошо помню, что Анта Айзупа играл там в это время, когда я была там. И мы из одного города. Угу. У меня... Я мыла полы, и э, билеты так э, отрывала, да. Отрывала, проверяла, и да? я думала, но ну, вот, вот я, я хочу здесь э, работать. Угу. И да, и все 6-7 года. Пошли я там. Я была очень-очень э, рада. И я очень рада, что мне есть возможность быть там э, и работать в Детрудсельс-театре. И там э, чувствую очень хорошо. Мне нравится эта атмосфера, такой как-то бривиба. Свобода, свобода, и свобода. Да? да. Ты видишь, mm -hmm. что не боится экспериментировать. Но не боитесь экспериментировать, да. и при этом очень любят театры зрителей. Угу, да. Это не такое, не снобское место. Не не, да. не, не, не. Вот такая, как... Я, а, всегда иду там, и я чувствую, как, как дома. Угу. На, как, как дома. Такая атмосфера у них. Вернемся к баррикадам. Да. Вы сыграли их онлайн, но я, угу. например, их видела прошлым летом да. не онлайн. Я уже видела, вы их играли в клубе в сессии. Да. И он такой, конечно, спектакль, который, наверное, адаптируется к любому пространству. Mm -hmm. Его можно играть в ДК, в каком-то клубе, в каком-то ресторане, mm -hmm. в котором, в котором и бывают концерты, да, на концертных площадках. У вас там четверо актеров, mm -hmm. И вы рассказываете историю 91 -го года зимы в Риге, январских событий. Mm -hmm. От того, как люди, вдохновленные возможностью высказаться, выходят и начинают стоять на улицах и с тем, как это постепенно превращается в довольно страшную трагическую историю, как постепенно люди теряют надежду, кто-то уходит, кто-то остается до конца и довольно радикализируется уже в этой ситуации и как это все как бы, противостояние приводит в общем к гибели людей. Как для тебя, ты же уже выросла после, наверное, да? Ты уже это. Угу, да. Я родилась после. Как для тебя это было интересно изучать вот всю эту документальную историю? У вас же там прям подробное описание последних дней. Просто по часам минутам это фиксация событий как будто бы такой полицейский репортаж. Мы. Мы искали информацию самые Актеры. Да, актеры. Там были тоже интервью с людьми, эти, эти рассказы, что мы рассказываем, это... Настоящие? настоящие да. mm -hmm. И потом Лайла Бурана все так, драмат, ну, сделала драматургию из этого. Это мне очень нравятся исторические такие спектакли, и тоже, когда ты делаешь интервью с людьми, это для актера, я думаю, что это очень полезно, потому что ты, на своей работе тебе возможность, возможность учиться, uh -huh. и это я очень люблю, потому что а, а, тоже когда есть пьесы и все, ты читаешь много других а, вещь, это да. Мне очень нравится. И этот... знакомство с людьми, да. и то, что вы с ними разговариваете, и когда вы уже играете, вы знаете, кого вы играете. Угу, угу. Это не просто там какая-то фантазия, а вы, вы, знаете не, не человека, да. Да. вы знаете этого реального человека. Вы знаете этого реального человека и можете про него рассказать очень искренне. Ну да. Ну, вот баррикады вот были такие, э, когда мы самые вот смотрели вот эту историю и все узнали, что происходило, но как, как не, не все узнали, потому что не все можно знать. Но Мы все не, еще не знаем, что случилось там. И вот этот спектакль делается вот так, uh -huh. что есть люди, люди которые вот по-другому думают, каждый, как было, и... Не знаем, мы еще не знаем, как это есть. Но на самом деле, вот я тут встречалась с Денисом Хановым, мы говорили про историю, и как раз мне кажется, что это же все есть глобальные какие-то вещи, важные для всего человечества. А потом дальше есть же маленькие истории каждого отдельного человека и взгляд каждого отдельного человека на одно и то же событие. Он же с разных сторон, и это событие мы видим. С, узкой, с узкого направления, если мы поднимемся наверх и посмотрим сверху, мы увидим очень такую как бы, относительную картину. Uh -huh. а когда мы спускаемся вниз и видим это все с глазами разных людей, мы видим очень подробно, но мы видим отдельные кусочки uh -huh. этого большого uh -huh. события. Yeah. Но это очень интересно, как вы вот собрали это одно большое событие из четырех разных точек, и песни, которые вы там поете, uh -huh, uh -huh. и ваши образы, которые у вас там есть. Это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Если кто-то из наших слушателей вдруг увидит анонс спектакля баррикады театры Резокне, вы сейчас путешествуете по Латвии, как uh -huh. понимаю, да, играете в разных городах этот спектакль. Прямо бегите и смотрите, потому что это очень интересная работа. Действительно, и по-актерски, потому как тому, актё... чувствуется за актерами их работа по подготовке, и, и по настроению. Угу. И то, как вы используете театр предметов в финале, это потрясающе. У -у -у. То есть там пригодились твои знания из театра кукол. Ну да, как-то сейчас почти три года прошли. И как-то хочется немножко тоже поработать с объектами и куколами. Да. Я хочу сказать про твою однокурсницу, Элизабет из Красницы, mm -hmm. которая произвела очень сильное впечатление на Дмитрия Крымова, когда мы делали онлайн-читку спектакля Тортьюфа, mm -hmm. пьесы и mm -hmm. она была там задействована. Он потом сказал, а как эта девочка, она художница, она mm -hmm. кто? Он просто сразу увидел в ней... Вот этот потенциал, который э, ему самому интересен да, на да, сцене. Да, он работает с куклами. Да, что дом, она все да, он время что-то придумывала во время вот этого нашего uh -huh. процесса онлайн-читки в Zoom, она все время что-то придумывала, склеивала, складывала какие-то игрушки, что-то работало с предметами. То есть uh -huh. у него там была какая-то ее жизнь, и он не мог от нее оторваться, надо uh -huh. сказать. Вот. Так что ну, да. это интересно. Да, я думаю, что это очень большой бонус для нашего курса, потому что как-то сейчас мне был перерыв работы с однокурсниками как-то, и нам было такой спектакль, который ещё нигде с Паулом Плямнецем, Юлы и с с моим однокурсником Агрис. Крапивницкий. Да. И мы встречались, это было 20 -го года, вот зима, когда все закрыли. И мы работали. Концо двадцатого года. Это было очень интересно. После перерыва поработать с однокурсником. У него новый опыт, у тебя новый опыт. Но мы думаем как-то ближе, чем с другим mm -hmm. актерами. И сейчас было а, тоже спектакли в Дятловодской опере, все дачники. И так, тогда я встретилась с Мартинчем своим однокурсником, и тоже вот другое чувство. Как-то мы понимаем друг друга без слов, и как-то я вижу, как мы Слушаем режиссер по-другому. Мы как-то очень открыты э, в эксперимент, потому что мы изучали вот, куклы и объекты, и все возможно. Mm -hmm. Ну, ты, ты не задаешь вопрос, а почему? А ты, а, интересно, по попробуем. Вот, вот будет, не будет, увидим. Значит, в, Гертру, в Гертруду театре ты играешь... Выиграли кресло, когда угу. был локдаун весь прошлый, да -да. всю прошлую весну. И сейчас ты занята в спектакле «Дачники», угу. который поставил Андрей Яровой, и м, в котором тоже очень известная история. Там, снят фильм, и вы его как будто бы озвучиваете на глазах у публики. Четверо молодых актеров, которые приходят и озвучивают этот фильм. А, а в фильме заняты вообще все звезды угу. всех поколений латышского театра и кино. Хочу про, поэтому тебя спросить. У тебя... Uh, был опыт работы с Гуной Зариней. Uh -huh. uh, я не знаю, спектакли "Здачники" ты, по-моему, ее не озвучивала, ты кого-то yes. другого озвучивала. Yeah. Yeah. Uh, но ты играла с ней в, в сериале «Эмиле», и у вас там было много, я так понимаю, партнерских каких-то сцен. Ну, так. ну, немножко, да. Но, но были. Были, да. Uh -huh. uh, вот этот процесс тоже uh, как-то uh, было в «Эмиле и Беннемене. Это вся это... прошлая зима, когда прошлая все было закрыто. Зима. Я и была очень Да, я была очень, очень занята. Это мое самое занятое время. Угу. когда был локдаун, мне было очень много работы вот, вот тогда. И вот Эмили и Бенни это было что-то очень прекрасное, потому что все театры не работали, ничего не было. Было такое ужасное время. И нам была такая возможность бить э, все вместе, угу. из, друг... разных театров, из разных театрах, из разных поколений. Это было очень интересно. И мне была такая маленькая роль, и мне была возможность это все видеть э, от как... С той стороны стран... плаща. Да. Да? Я, я там, и я делаю, но я могу смотреть. Как снимаются другие да. актеры, да? Um, это очень полезно uh, видеть, как работают uh, актеры, которые это делают uh, свою <laughs> всю, всю жизнь. Uh, я много много училась от них. Uh, я помню, вот этот один момент с Гуной uh, была вот такое там, там, очень серьезная сцена там происходит ну я, я не, не хочу <смех> путать э, если кто-то еще не видел и э, да так там трагическая сцена и гуна э, делала вот она была вот такая а, -а, а все хорошо все хорошо и бамс и она вся там угу. вот как она работает вот э, переключается от одного для до другого, другого это очень-очень прекрасно видеть и как-то учиться от нее И я помню, вот мы вот, вот этом, в этом месте, и все актеры как-то в одном чувстве. Mm -hmm. Вот атмосфера была вот такая, ну, очень-очень сильная потому что все были вот там. И очень весело было, потому что мы их так, так просто были очень рады. Что нам есть, вот есть какое и общение и все, да, что потому, не что хватает. Не, было такое время, что нельзя встретиться угу, с, угу. с другим. А мы можем. Мы работаем, но мы можем встретить человека. Вот я тогда тебя спрошу: и второе партнерство, которого фактически не было, потому что это было все сделано, наш проект лес, Мешс, Лес который был сделан весь онлайн, весь да. на селфи, именно потому что не было возможности официально встречаться да. только для съемочных групп, у которых есть лицензия на съемки, как бы, mm -hmm. которые могут себе это позволить. А мы сделали проект «Меш с по пьесе Полины Бородиной. Я всем хочу сказать тоже, что если вы не видели, то вы посмотрите. Пожалуйста, он сейчас есть на платформе TED+. Mm -hmm. Его можно смотреть по подписке на TED+. И, Санди, ты рискнула сыграть на русском языке. Да. Это твой, твой первый был опыт, да? Как, ну, думаю, такой большой. Большой, да. Ну, потому что в «Чайке» там есть не только один монолог э, в русском языке. Вот это я помню. Так, э, ну, Это все, что я помню с «Чайки», точно, 100%. Угу. А другое вот так, не знаю. А ну, ты же там на латышском <laughs> играешь. Да, да, да. Ну да, ты да. есть переходишь где-то на русский, да. но в основном ваши а роли, то... они на латышском да. языке. Вот молодое а, поколение там чайки. очень немного, не угу. но ты меня пригласила а, в этот лес, я прочитала, я думала, я не могу отказываться. Вот, вот не, не могу, мне очень понравилась эта роль, и тоже... Люди, Потому э, а что маму играет Гуна да, Зариня, с которыми, вы, конечно, не встречались в, да. этой, в этой работе, но тем не а, менее. Но я помню, что я, я читала, и мне очень понравился этот кусок, очень-очень. И я думала, вот, я да, буду изучать русский язык больше и больше. Но мы очень много работали вместе на языком с тобой, Лене, Лия Шмук. да, это делал я делала, как режиссер, да. Я, я очень много э, изучала русский язык в это время, потому, потом, да, я мог быть здесь, ну, как говорить. Да, говорить, <laughs> как, как могу, но я так не боюсь больше говорить. Uh -huh. Так мне нравится, что э, когда, когда мы встречаемся где-то, э, ты больше хочешь говорить по латышкам. А я по-русскому. И так мы изучаем вот эти да, языки. Да, мне тоже кажется. Это да. так здорово. И не боится как-то... Обмениваться. Да. И не бояться говорить неправильно. Да. И не бояться да. говорить небезупречно. Угу. А стараться понимать друг друга. Мне кажется, это самое главное. Ну, да, да, И, и второе. Про, Про лес. Хотела. Я помню, было первое чтение. В мы тогда. И там Новопольский, Гуна Зариня, Кейш и другие актеры. А я так волновалась. Ар, я звонила а, а, Яна yeah. Лисова. Uh -huh. я, скажу, я сказала Яна, пожалуйста, помоги просто записывай в а, этот текст, uh -huh. чтобы я так не ужасно было. Не ужасно было, но было очень трудно. И потом, когда мы встречались в Зюме. Еще раз, когда мы сделали первую часть леса, это было очень-очень тоже классное чувство, потому что как-то мы все говорили об работе, как мы можем делать это лучше, как мы, как мы видим это. И мне очень нравится работа, где есть режиссер, но актеры. И, и э, все, вся группа актеры, продуценты, ну все участвовали, участв, у, которые участвуют, они э, э, может мы, да, да, мы да. сами могут придумать, да, да. может придумывать, и мы как-то разговариваем, что лучше, как лучше. Как-то вот эта обмена очень очень горизонтальные важные. связи, а не пирамидные. Да, да очень это важно, что это какое-то другое создание на другом уровне. Когда художник вдруг становится актером, да, актеры становятся художниками. Вот так, я сейчас после этот эти почти три лет вот так я вижу сейчас как мне нравится театр кино вообще искусство. Да. Да. Вместе. Скажи, напоследок. Сейчас вышла версия, видеоверсия вашего выпускного спектакля «Охота», угу. который главной роли, мы уже говорили о мате Да. В а в главной роли он играет, это главную роль Зилова. Это был спектакль по пьесе Вампилова «Утиная охота», да. который вы сделали как выпускной, сделал его Элмос. Диплом. Да. да, диплом. Этот спектакль был все про него говорили осенью 2019 года. Ваш, про ваш курс в связи с этим спектаклем, mm -hmm. про то, как это все происходило, и потом хлоп, все кончилось, как мы уже обсудили mm -hmm. несколько раз. Mm -hmm. И сейчас вы выпустили видеоверсию в mm -hmm. компании и другие продюсеры, которые помогали сделать именно фильм. Выпустили фильм. Этот фильм сейчас в доступе, можно онлайн к нему подключиться, если вы поищите, вы найдете. Но это не совсем Вампилов. Это тоже разговоры о том, что происходит сейчас, угу. а не в 70-е годы. Но люди так же ранимы и так же переживают, как и те герои, которые были у Вампилова. А отношения все те же, мечущийся герой mm -hmm. между yeah. друзьями и женщинами который никак не может понять, где его в общем место в жизни, но я так понимаю, что эта видеоверсия, она еще очень интересна с точки зрения как бы конструирования пространства и текстов. Угу. Ну, мы начали, начинали этот эм, охоту делать в третьем курсе. Эм, еще когда студентами до были. Танцов. Мы делали тюды и так далее, и потом Элмарс решил сделать э, диплом. Угу. Но в этом работе о, было так, что нам есть роли и все, но не было это чувство, что какая-то роль для... главнее. Угу. Вот этого чувства мне никогда еще не не было. Я надеюсь, что будет такое возможность и удача, что-то такое еще раз почувствовать потому что мы вместе все делали все роли mm -hmm. мы много говорили мы много думали как, как перенести этот, эту пьесу в это время сегодняшний день сегодняшний да. день mm -hmm. я думаю Про себя сделать да и себя и, и найти люди найти здесь и сегодня которые в эту пьесу, ну, сегодня, угу. и они есть, и эта пьеса очень, ну, не меняется, но ну, как-то вот эти пьесы, которые очень хорошие, ничего не меняется, ты можешь э, шик, в Шекспире... Э, Говорить на, про сегодня, Про да. сегодня, да, как-то актуально, про, ну, просто мы э, немножко поменяли тексты, «Утиную охоту» заменялись маратоном, mm -hmm. и вот такие вещи, которые делает этот спектакль э, про сегодняшнего человека. И э, это было... Э, ну да, и мы сыграли, и была такая идея, что мы продолжим играть, но это не, не случилось, но так и так случается. И сделали вот, вот эту версию, которую можно посмотреть. Эл Марс пригласил Ленни Линда с uh -huh. ее команды из киношников, и это было очень очень интересно, потому что нам было вот такое как шляпа ну тибера шлем, такой. шлем э, да и здесь была GoPro э, угу. камера ну перед глазами и ты то не только актер а ты тоже оператор угу. э, и ты делаешь ты, ты, ты делаешь вот этот свой, э, свой взгляд свой да? взгляд с этой камерой и ты можешь рассказывать о своем э, Талс, uh, о своем человеке ты можешь uh, рассказывать по-другому, потому что ты видишь из этого человека точку зрения. Mm -hmm. И это очень меняет, как uh, смотрится. Это, то, что мы говорили, как про историю, которую можно разными взглядами смотреть, да, да, вот да. то, что вы сделали в баррикадах, там четыре взгляда да, на эту и Это случилось тоже. Сейчас, сейчас в охоте да. это случилось, когда вы это через технологию к вам пришло, да. Вы угу. попробовали другую технологию съемок на этом, и вы увидели, что эту историю можно рассказать тоже по-другому. То угу. рассказ каждого участника его глазами. Да. да. Так что рекомендую. Угу. Подключайтесь, смотрите. Сюжет известный, утиная охота когда-то, когда-то да, но это взаимоотношения сохранены да. между героями. Но они рассказывают про сегодняшний день. Санди. Да. Я тебе очень желаю интересной работы. Ой, Пусть его. она будет разная. Вот как ты сейчас рассказала. Все, и чайка, и документальный театр, и новые съемки, и знакомство с какими-то суперпрофессиональными актерами и очень интересными людьми на съемках. Да. Пусть все у тебя будет хорошо. Я тебя очень желаю и очень желаю удачи всем твоим сокурсникам, которые все везде. Да, все везде. Мне так мне очень, очень бы хотелось, что у всех как-то были успехи и интересные работы, как ты сказала. И для меня это не точно, вот, не, вот я засокра... сохранила вот этот э, вид, что я хочу, еще хочу сделать. Вот поймаешь себя, и когда в следующий раз будешь Нину играть, скажешь, вот оно. Ну хорошо, спасибо большое, и напоминаю, всем вы слушали программу «Без антракта». Евгений Копейн, спасибо большое. В эфире в гостях была Сандия Довгани. Спасибо. На одной волне с городом радио, радио, балтку.